Новые камеры фиксации нарушений для водителей – это одни расходы, а для компании «Параван-2000», зарегистрированной в Москве, это дополнительная прибыль. Фирма выиграла госконтракт на закупку, установку и обслуживание устройств контроля еще в августе. То есть камеры принадлежат ни городу и ни краю. И за пять лет «Параван-2000» получит из бюджета почти 355 миллионов рублей. Например, в этом году ей перечислят 71 миллион, столько же в 2019-м. На эти деньги, для примера, можно отремонтировать сразу несколько городских улиц. Те затраты, которые на сегодняшний момент несет «Краевой бюджет. Может быть, на эти деньги было проще приобрести эти камеры, самим, самим их поставить, чтобы они у нас служили там не три года, как по контракту, ну а то, сколько, насколько они смогут работать». В Краевом управлении автодорог поясняют, устанавливать камеры за бюджетный счет слишком дорого. Один комплекс может стоить больше 15 миллионов рублей. Поэтому правительственная комиссия решила привлечь подрядчика. Он поставил камеры, а деньги им будут выплачены в течение пяти лет с учетом затрат на обслуживание. Цена контракта была рассчитана по всем правилам, в управлении дорог. Анализ рассчитывался на основе федерального закона 44-го, в соответствии с которым были проведен анализ рынка оказываемых услуг, были запрошены соответствующие коммерческие предложения с тех организаций, которые занимаются подобным видом услуг, и посчитано начальная максимальная цена контракт. Сколько реально затратила компания параван 2000 на установку камер, пока установить не удалось. Офис фирмы находится в Москве и оперативно ответить на наши вопросы там не смогли. По телефону? Ага. Это исключено. Почему? Либо присылайте письменный запрос и уже далее будем решать. Редакция новостей ТВК отправила запрос и ждет ответа. Контролировать работу столичной компании также намерена Федерация автовладельцев. Интересно, что вот эти новые камеры видеофиксации нарушений работали исправно даже вот в эти аномальные крещенские морозы. Отказов просто не было. А всего за прошлый год с помощью них было выписано около полумиллиона штрафов на общую сумму в полмиллиарда рублей. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК.